Зачем нам нужен белок нашему организму? Среди компонентов, которые любит наша кожа, почетное место занимают белки, а точнее аминокислоты, из которых наш корнеин состоит эти самые белки. Давайте разберемся. Зачем нужен белок вообще нашему организму? Для начала давайте немного вспомним, что такое белки. Белки или по-другому протеины. Это строительные материалы для нашего с вами организма. Он состоит из аминокислот. И принадлежит к органическим веществам. аминокислотам знаете, не запасаются в нашем организме. И их количество нужно постоянно пополнять. И если на, этом, на это посмотреть с точки зрения питания, то белок это самый необходимый продукт для, на, для нашей жизнедеятельности всего нашего организма. Если мы посмотрим на функцию белков, в нашем организме, то мы увидим следующее. Ежеминутно, ежесекунда белки склеиваются, лопаются и тратят нашу с вами жизнедеятельность. Почти все, что умеют делать наши клетки и наш вообще организм, это результат работы именно белков. И они выполняют разную, разную массу разных функций. Не будем, конечно, глубоко туда углубляться, а рассмотрим с вами шесть основных. Итак, первое это пластическая то есть строительные белки входят в состав клеточных мембран и участвуют в образовании наших с вами сухожилий, волос и ногтей. И название этих белков коллаген и эластин. Вторая функция это гормональная. Белки гормонов регулируют наш с вами обмен веществ, то есть обеспечивают гематизацию и регулирует ее рост и размножение и развитие других жизнедеятельных важных процессов в нашем организме. А это кероксин, который отвечает за физическое и психическое, психическое наше с вами развитие. А инсулин помогает контролировать уровень сахара в крови. Следующая функция это иммунная наша с вами система. Белки защищает нашу с вами организм от вирусов различных, от бактерий, для этого белые клетки крови, лейкоциты, вырабатывают антитела, которые тем самым обезвреживают врага, то есть возбудители той болезни. Следующая функция это ферментация. Ферменты это вещества белковой природы, которые ускоряются или замедляют биологические процессы нашего самого организма. И каждый фермент делает свою работу, которой за него не смогут сделать другие ферменты. Так, за расщепление мочевины отвечает фермент под названием уреза. Амилаза расщепляет крахмал. А сами белки расщепляют благодаря ферменту протеаза. Следующая функция это двигатель. Белки активы и мозаины, которые обеспечивают сокращение мышь и движение нашего организма. Если, к примеру, такие белки, как миозины, помогают нашим мышцам сокращаться, и, конечно, транспортная, которая помогает переносить с кровопотоков многие химические соединения, как, например, хемоглобин. Он транспортирует кислород, а белки в сыворотке крови переносят гормоны. И какие полезные свойства имеет белок для нашего с вами вообще организма? Конечно, он помогает ранам быстрее заживать. Он как бы закупоривает порезы, царапины протеиновым таким сгуском, сгусковой нитьей. И даже существует такая догадка, что если, если бы не протеин, то при малейшем уколе булавкой мы бы просто истекли кровью и умерли. Также белки контролируют баланс жидкости в нашем организме и поддерживают исправном состоянии все наши мышцы и связок. И существуют два вида белка. Это животный и растительные. И какой же из них лучше? Давайте немного вкратце так разберемся, чтобы это видео просто не перетворилось в такую нудную какую-то там лекцию. Итак, еще в начале 20 века, в первой половине, на первом месте по питательной состоянии стояли такие продукты, как животное происхождение. Это мясо, рыба, яйца. И считалось, что для взрослого человека нужно употреблять до 100 грамм белка в день. И сейчас, благодаря науке и современным исследованиям, эта норма снизилась почти в половину. То, что было еще аксиомой, каких-то 70 лет назад, сегодня признают, признано уже вредным для нашего организма. И с течением времени возникло уже много новых болезней, таких как рак сосудистые заболевания, при которых наши врачи рекомендуют делать упор именно на пищу растительного происхождения. И как раз и мясо и состоит на первом месяце списке именно окисляющих наш организм продуктов. И когда в пищу употребляется избыточное количество животного происхождения, белка животного, это закисляется наш с вами организм. И повышенная кислотность может быть через, через величайно опасны для нашего с вами организма. И наши сосуды не предназначены для того, чтобы по ним текла какая-то там кислая кровь. Согласитесь со мной. И отсюда и появляются сосудистые нарушения. И чем же грозит повышение, повышенная норма животного белка? И конечно же, это в первую очередь это сердечно сосудистым заболевания. Это боли в почек. И конечно же, это отравление нашего желудочного всего, тракта. И еще самая частая ошибка при похудении. При различных таких диетах это исключить полностью белок из своего рациона. И поступая таким образом, вы только замедляете процесс жиросжигания. И чем больше в организме, в нашем э, мышц, тем быстрее сгорает жир. Вот обратите внимание, почему бодибилдеры, культуристы, не поправляются, даже если едят фастфуд, да потому что у них огромная мышечная масса, которая и сжигает калории и жир, и как, как в печке просто. Также белки э, препятствуют скачкам уровням сахара в крови. Также белок полезен для красоты, так как белки, отвечающие за упругость и эластичность нашей кожи, это коллаген и эластин, которые формируют всеобразную такую основу для нашей самой кожи, которая ну, тем самым предотвращает ее просто обвисание. Но если все подытожит, все, что выше мы с вами говорили, то белок, протеин, выступает такой в качестве ферментов. Ферменты, расщепляющие пищу на молекулы, которые уже усваиваются в нашем с вами организме. Служит таким, знаете, скелетом, нашим, нашим клеткам, межклеточного вещества, выполняет защиту, защитную функцию для нашего с вами организма. А это физическая защита, химическая защита, то есть он связывает токсины белковыми молекулами, молекулами, может обеспечить их деоксикацию. Также включается множество важнейших процессов в нашем организме благодаря белкам. Осуществляет транспортную функцию, как примером транспортный белок может вызвать, назвать мегаглобином которые переносят кислород из легких к остальным тканям. И углекислый газ от тканей к легким. И конечно же, это осуществляет моторную, то есть двигательную функцию. И целый класс моторных белков обеспечивает движение нашему организму И как пример сокращение мышц. И помогает контролировать чувство голода. И с возрастом крайне важно для общего хорошего самочувствия Поддерживает достаточную мышечную массу. Белковая пища способствует набору и поддерживает мышечную массу, которая сжигает в 7 раз больше и быстрее калорий, чем жировая масса. Даже во сне, когда вы спите. Регулирует уровень сахара и инсулина в нашей крови. И позволяет избегать разных приступов чувств голода. Способствует повышению защитной функции организма и его устойчивости к неблагоприятным воздействиям повышает сопротивляемость к инфекциям, к простудам и к другим заболеваниям. Также влияет на психологическое равновесие и, конечно же, работоспособность. И при этом нужно учитывать, что коэффициент усвоения белка, который в разных видах белковой пищи может быть от 30 до 90%. Степень усвоения разных белков видов, читая на этикетке продукта, что он содержит ну, пример, возьмем 14 грамм белка. И имейте в виду, что усвоится в организме, его гораздо меньше. И как пример, примерный такой коэффициент усвоения белков у разных продуктов. У яйца это 96%, но снижается при терминической обработке. У молока это 95%, но не всем подходит. Рыба-мясо это 93-95%, но могут содержать много жира и, конечно же, калорий. Мучные продукты это примерно 62-86%, но там много углеводов. Овощи и бобовые до 80% содержат. Для повышения усвоения белка рекомендуют сочетать разные виды белков. 60% животных и 40% растительных. И отличное сочетание является сыровочным и соевые белки. И, например, как протеиновый напиток, белковый коктейль – это сила протеина от немецкой компании «Компания ЛЭР». Он содержит на своем борту 80% белка и уникальный комплекс из пяти различных белков – это кофеин, который поддержит высокий уровень аминокислот в крови на протяжении 6-8 сыровочный, который усвоится намного быстрее и гарантирует прилив а, аминокислот к мышцам, мышным волокнам и уже через 30-40 минут после его приема. Также содержит молочный и соевый и яичный, где скорость его усвоения находится где-то между казеином и сыворочным протеином и что гарантирует непрерывное поступление аминокислот к мышцам на протяжении а, длительного всего промежутка времени также он содержит э, витамины в 6 и магний для укрепления сосудов и сердечной мыши. легкий в приготовлении приятный на вкус без глютена лактозы и искусственных каких-то там красителей без гмо и как рекомендуют немецкие специалисты рекомендуют принимать один раз в день за два часа до сна вы также можете э, заменить им свой ужин или использовать его уже в течение дня как дополнительный прием пищи. Ну, ну, например, как после тренировки. И приготовить его очень просто. Разведите одну мерную ложку на 250 литров молока или воды. И в конце нашего видео подведем такой себе итог. Все, что мы здесь с вами обговорили. То есть, есть какое-то действие. производит белковый коктейль на наш с вами организм. Первое, это регулирует наш уровень сахара и инсулина в крови, что позволяет избегать резких приступов чувства голода. Второе, это способствует повышению защитной функции нашего с вами организма и повышает сопротивляемость к инфекциям, простудам и другим заболеваниям. Третье, обладает свойствами детоксикации, некоторых ядовитых веществ и выводит их, их из нашего организма. И черт, это положительно влияет на наше психологическое равновесие и на, на нашу работоспособность. И пятое, это поддерживает мышечную массу для долговременного результата без эффекта такого колебания веса. Шестое, усваивается, сжигает жиров ночью и поддерживает снижение веса. Вот такие имеют преимущества протеин Данный продукт от немецкого производителя LR Health Beauty. Попробуйте, результат, который вы хотите достичь, вам понравится, и заставит долго ждать. Ниже под этим видео я оставлю ссылку. Пройдите по ней, вы сможете познакомиться с другими нашими замечательными продуктами от немецкого производителя LR Health Beauty. Так как здоровье внутри немаловажно для нас, чем красота снаружи. Проходите, ознакомливайтесь, это бесплатно. И друзья, будьте здоровы и берегите себя. С вами был я Андрей Бутин. Я с вами приготовил для себя коктейль. Закрываем и сбалтываем. Вкусный коктейль. У него аромат такой ванили. Очень вкусно. Низкое содержание сахара, все природное. здоровый тебе, здоровый дух. здоровы а -а -а. будьте здоровы берегите себя и пока-пока а -а -а. первый продукт который вот тут вот прямо сверху лежит это протеиновый коктейль мы пьем его после тренировочки с мужем активно регулярно практически после каждой тренировки он дает очень большое количество энергии, которое нужно восстановить после тренировки. И самое главное, он сбалансирован пятью разными видами белка, что очень важно. В нашем организме мы должны получать определенное количество белка. С белковой пищей, например, там, с яицы, с курицей, с творога мы должны были бы съесть очень много этой пищи, чтобы получить да, нужную норму для нас белка. А благодаря вот этому продукту, который можно спокойно включать в ежедневный свой рацион, мы получаем именно сбалансированную, нужную для нас норму белка. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Мы уже его открыли. Уже после тренировочки вчера его выпили. Вот таким вот образом. Тут, видите, специальная такая мерная ложечка лежит. Очень удобно. Я делаю на кефире. А муж делает на молоке. Иногда тоже любит на кефире. В общем, делайте на чем угодно, можно на воде даже делать. Очень удобно в шейкере размешали на 300 мл воды, кефира, например, 1% или молока нежирного. Две вот такие вот мерные ложечки протеинового коктейля. Он очень вкусный, очень сладкий, похож на ванильное мороженое. И на самом деле те, кто боится, что там начнут сильно мышцы расти, как у качков, нет. Этот продукт не дает такого результата. Это не, не тот совершенно продукт. То есть его даже можно подросткам спокойно можно давать деткам, подросткам.